Не так давно я купила квартиру в Санкт-Петербурге. Ничего вас не смущает? Сразу думаю, надо трешку. Но гарантированный доход был от 33 тысяч рублей в месяц и до 45. Хочу поделиться с вами радостью. Не так давно я купила квартиру в Санкт-Петербурге, и она находится в доме за моей спиной. Это однокомнатная квартира общей площадью 40 квадратных метров. И, конечно, я в ней планирую масштабную перепланировку. Хочу пройти весь этот путь с вами. В нескольких сериях я покажу, как выбирала планировку квартиры при покупке, какая будет перепланировка и, конечно же, как будет выглядеть процесс согласования. А также покажу итоговый ремонт и скажу, сколько это все стоило. Давайте начнем. Сначала я вам расскажу, какой был ТЗ для риэлтора при подборе квартиры. Я рассматривала два варианта, либо это 2 евро, либо однокомнатная квартира, которую можно перепланировать под формат 2 евро. Чем они отличаются? Квартиры 2 евро имеют кухню большей площади, чем комната, а однокомнатные квартиры это классический вариант, где маленькая кухня и большей площади комната. При этом квартира 2 евро той же площади, что и однушка, будет стоить гораздо дороже. А теперь давайте я вам покажу варианты, которые мы рассматривали, которые были предложены риэлтором. И начнем мы с квартир 2 евро. Площадь квартиры 38 квадратов. Что здесь из преимуществ? Ну, конечно, это кухня 15,8 квадратов и меньшей площадью 13,68 комнат. Что здесь из минусов? Ну, Во-первых, санузел всего лишь 3,6. Это достаточно микро санузел для квартиры. Дальше, входная зона. Абсолютно нет места для установки шкафа и для хранения одежды. Можно, конечно, сделать перепланировку, например, организовать данный шкаф вот таким вот образом, вход в комнату перенести, и вот, пожалуйста, да, у вас такой некий шкаф для хранения верхней одежды, а при входе уже там будет небольшая зона с вешалкой. Какие варианты мы еще рассматривали? Следующий вариант это однокомнатная квартира площадью уже 37,4 квадратных метра. На что стоит обращать внимание, если мы говорим о перепланировке однокомнатной квартиры? Это наличие в квартире каких-либо вспомогательных площадей, вспомогательных помещений. В данном случае мы видим, что имеется в прихожей большая площадь, где мы можем расположить помещение доп. санузла, либо, например, как мы хотели, да, перенести кухню и организовать здесь у нас уже а, помещение, в этом, на этой площади организовать кухню-нишу. Тем самым она будет смежно с помещением жилой комнаты и получаем тот же самый эффект, большое помещение, назовем ее кухня, там, столовая, да, кухня, которая имеет обеденную зону. При входе можно спокойно было разместить шкаф для хранения одежды. Перепланировка могла получиться классной, но здесь есть один нюанс. Чтобы организовать в этом месте кухню нишу, пришлось бы тянуть коммуникации с помощью использования насоса салолифта. А это не совсем удобно в эксплуатации. В месте, где у нас раньше была кухня, мы располагаем фактически жилую комнату. По документам это будет кабинет, вспомогательным помещением. Кстати, если бы это был последний этаж, то можно было бы оставить жилую комнату, так как сверху уже нет никаких кухонь. И получили бы условно двухкомнатную квартиру. Кухня-ниша и две жилых комнаты. Ну и рассмотрим третий вариант. Это однокомнатная квартира общей площадью 40 квадратных метров. Что здесь из плюсов? Совмещенный санузел площадью 5,2 квадратных метра – это большой санузел для однокомнатной квартиры. Помещение кладовой. Я уже говорила, что важно обращать внимание на наличие вспомогательных площадей или помещений. В данном случае эта кладовая сыграет очень хорошую роль при перепланировке. Что из минусов? Мы имеем несущие стены между комнатой и санузлом, кухней и коридором, что будет ограничивать перепланировку. Итак, это однокомнатная квартира по площади больше, чем 2 евро, которые мы рассматривали, а по стоимости значительно меньше. Ну что, пойдемте посмотрим, какой вариант мы в итоге выбрали, а вы пока напишите в комментариях, какой из трех предложенных вариантов вам понравился больше всего. Ну что, давайте я вас познакомлю с квартирой. Квартира располагается на 12 этаже. Квартира однокомнатная, общей площадью 42,5 квадратных метра. Отделка white box. <звы> Продолжаем. Какой набор помещений в этой квартире мы имеем? Комната, в которой мы находимся 17,1 квадратный метр, кухня 13,9 кладовая, прихожая и совмещенный санузел достаточно большой, около 5 квадратов. То есть для одной комнаты квартиры я считаю, что это прям очень хорошо. И лоджия прямо за вами. Какие были основные проблемы? Давайте посмотрим, с чем мы будем работать. Потому что в этой квартире будет перепланировка. Обратите внимание, ничего вас не смущает? Мы видим вид из окна буквально через маленькую узкую створку. И это один из вопросов, который будет перепланироваться. 100%, даже еще пока не знаю, какие будут тут перепланировки в общем, но вот этот простенок будет уменьшаться, он является противопожарным, мы его не можем совсем убрать и сделать панорамное остекление, но он будет уменьшаться, соответственно, полностью стеклопакет будет перемещаться в эту сторону. За моей спиной находится тот самый санузел, который площадью 5,2 квадратных метра, для однушки это просто мечта. Вот, собственно, помещение кухни, 13,9 квадратных метра, и рядом с ней граничит помещениях кладовой и здесь кладовая нам очень кстати как я уже говорила что мы выбрали все таки однокомнатную квартиру но хотим сделать формат 2 евро поэтому в этой части будут в любом случае происходить какие-то перепланировочные изменения продолжим в покупке квартиры я сотрудничала с прекрасным просто профессионалом своего дела Аней Жуковой. Она вела меня от начала подбора квартиры и заканчивая регистрацией сделки. Сейчас мы созвонимся с Аней и я задам ей вопросы, которые будут интересны для вас при покупке квартиры. Ань, привет, ты привет. потрясающе выглядишь, я так понимаю, ты где-то в южных краях. Загорелая, красивая. На Загорелая, красивая. Немного тебя отвлеку, а, помочь вопросами по поводу покупки нашей квартиры. Слушай, Аня, ну, наверное, такой, знаешь, самый первоочередной вопрос вообще. На что нужно обращать покупателю при выборе квартиры? А, смотри, для всех а, нюансы разные при покупке квартиры. И, как ты сама помнишь, это очень такой индивидуальный процесс. И здесь важно понимать, что важно для вас то есть это какие параметры для вас супер критичные от которых отступать нельзя ну грубо говоря это бюджет к примеру либо это район либо это планировка потому что планировки тоже бывают разные и мы с вами рассматривали разные варианты планировок и смотрели как их можно переделать как их можно улучшить так вот если резюмировать то самое ключевое понять что важно конкретно для вас при выборе квартиры и когда вы уже обратитесь к агенту по недвижимости да к специалисту он начнет вас расширять вопросами, то есть, если мы посмотрим вот такой вариант, а если мы вот здесь бюджет, к примеру, увеличим, там, например, грубо говоря, на 500 тысяч, будем такие варианты рассматривать или нет, а может быть, мы с вами посмотрим другую локацию, а может быть, другой дом, ну и так далее, то есть, здесь такой очень индивидуальный подход, но все-таки есть важные критерии, которые ну, то есть важны именно для покупателя, их, конечно, лучше выписать, прежде чем начинать вообще поиски квартиры и понять для для себя, что для меня важно, что я хочу, чтобы это вот в квартире было, то есть, и, конечно же, цель покупки, то есть, я хочу снимать, вернее, сдавать эту квартиру в аренду, либо я хочу ее потом, к примеру, перепродать выгодно через год-полтора, может быть, два, либо я сам буду жить, либо, может быть, у меня там брат, мама, сестра, там, либо кто-то еще будет жить из родственников, и, Тогда э, вот из вот из каждого из этих вариантов можно как бы выбрать наиболее оптимальную стратегию. Вот постаралась как-то так объемненько. Да, слушай, очень классно, что э, специалист риэлтор да помогает немножко расшатать э, сознание человека и сначала же. Да, сначала же приходит с запросом, я буду тут жить. Ты думаешь, что ты будешь жить там всегда, хотя изначально уже нужно продумывать а, на, на будущее, что может быть с этой квартиры, да, и как выгоднее ее дальше там реализовать, продать, сдать и так далее, потому что ну, скажем, времена такие, что ты не знаешь, где будешь завтра, да, и, возможно, сегодня ты здесь живешь, а завтра уже уедешь жить в другой страну. Я абсолютно стране. точно подметила, что круто, на самом деле, если наши родители покупали квартиру и точно понимали, что там в ближайшие лет 20 не точно продавать, да, одну, и точно продавать не будут, и сразу думают, надо трешку, ну, чтобы вот на, на всем хватило места, то сейчас, конечно, немножко другой подход и большая вариативность, что можно сделать с недвижимостью. Ань, и еще хотела узнать, чтобы ты рассказала про семейную ипотеку. Что в отношении там, вторички, переуступок. Ну, ты лучше знаешь, расскажи, как вообще работает семейная ипотека. Потому что так, смотри, у нас ну, была это, общем, такая важно. возможность воспользоваться такой функцией, и тоже было немаловажно при подборе квартиры. Слушай, на самом деле у нас получилось очень круто, потому что... Uh, у вас есть маленькое чудо, которое вам позволило взять квартиру, да, купить uh, в сданном доме uh, под низкую процентную ставку, то есть что такое семейная ипотека, это мера государственной поддержки, при которой государство компенсирует разницу между рыночной ставкой и, ну, то есть субсидированной, это если очень так примитивно. Фактически это просто низкая процентная ставка, и люди, да, то есть семьи, у которых есть маленькие дети, рожденные после там, 2018 года или после 2020 года, там есть разные нюансы в этом, в этом плане, соответственно, имеют право купить квартиру от застройщика, либо есть некоторые нюансы, о которых не все знают, я об этом знала, и мы, соответственно, с вами купили квартиру по переуступке, и эта банка как раз пропускает, соответственно, вы можете купить квартиру не только от застройщика, но и от физического лица, который был первый после застройщика, то есть, ну, приобрел квартиру. Вот эту квартиру можно тоже купить по переуступке, главное требование, чтобы не был подписан акт прием передачи, то есть не все банки, не все там застройщики подходят, да, там, а, вот в, в такой схеме, но, тем не менее, есть возможность купить квартиру вот под такую низкую процентную ставку. Тем более, что с 2023 года эти возможности расширяются. Что, кстати, если мы говорим про нововведение, то с господдержкой немножко другая история. Теперь можно купить только... Э, с 6 января 2023 года можно купить только одну квартиру по господдержке. Причем предыдущие квартиры не учитываются. Вот, по семейной ипотеке пока такого нет. Поэтому... По семейной оставили... Неограничено, не да? Пока, да, то есть господдержку пока урезали, то есть одну квартиру теперь можно купить по господдержке, по семейной, пока таких требований нет. Поэтому, кто думает о том, чтобы рожать детей там, либо нет, рожайте, потом вы сможете купить квартиру под низкопроцентную ставку, вот, ну, то есть еще, еще раз, да, акцентирую, что важный момент, можно купить по семейной ипотеке не только квартиру напрямую от застройщика, но и переуступку от физического лица, просто не все об этом знают, если, уважаемые зрители, для вас это будет классная информация, напишите в комментариях, что это было полезно для вас. Да, у нас уже получилось вообще все на грани с этой семейной ипотекой Потому что мы хотели в данном доме И вот этот лайфхак о том, что можно по переуступке тоже оформлять семейку Ну, это было круто, конечно, это было приятной новостью а Причем мы закрыли буквально в последний вагон Это было вообще феерично, потому что там просто было вот прям все на грани Это было круто Да, а, ну, а, ну у нас там еще был вопрос сдачи под, под подписанием актов, что срок подходил Поэтому, да, там срок был вообще прям такой Ань, какие-то э, советы, что делать с недвижкой в 23 году, вкладываться, не вкладываться? Есть какое-то уже понимание, и какая-то тенденция на этот год? А, слушай, вот буквально сегодня с клиенткой общалась. Я знаешь, как скажу, ну вот мое субъективное, опять же, мнение на этот счет. Я бы рекомендовала вкладывать деньги в недвижимость, если у вас деньги есть, и вы не знаете, что с ними делать то вложите в недвижимость, потому что бетон, он всегда будет, ну, тут был, есть и будет. И с недвижимостью вы в любом случае вы можете ее, как минимум, а, жить, да, в этой квартире, как максимум можете получать с нее доход, ну, и как вообще супер, там, левел, <толево> да, когда недвижимость еще увеличится в стоимости через несколько лет, тогда, соответственно, можно будет перепродать и получить прибыль. Что сейчас актуального по тенденциям? Это низкие процентные ставки а убирают то есть сейчас идет тенденция к тому что минимальная процентная ставка то есть если мы смотрим месяц назад у нас была возможность да, предложить варианты там около нулевых ставок типа а 0 0 1 0, 1 процент то сейчас к примеру вот как раз с понедельника многие банки отменяют вообще процентные ставки даже на период строительства и там минимально будет 1 процент либо 3 процента это я говорю сейчас и про семейную и про господдержку и, в общем, идет тенденция к тому, что Центробанк закручивает гайки и низкие, около нулевые процентные ставки их убирают, но есть еще предложение, где можно снизить свою финансовую нагрузку на период строительства дома, либо, как, допустим, у вас вариант был, что можно купить квартиру в данном доме по переуступке, к примеру, такие варианты тоже есть. Так вот, у многих там возникает вопрос, покупать недвижимость или нет, да, инвестировать в недвижимость или нет. Если есть деньги, инвестируйте в недвижимость, но, опять же, нужно понимать, какие у вас цели, то есть мы сейчас ориентируем покупателей на то, что план, такая стратегия, да, инвестирование это примерно 2, а то и 3, и либо, либо несколько лет, то есть не надо думать о том, что мы можем как, 20, как в 20 либо двадцать 21 году купить квартиру и через год ее продать со 100%, с доходностью 100% годовых на вложенные деньги, такого сейчас пока не предвидится, и на, на это есть ряд причин, вот, и второй момент, который бы я хотела подсветить, что и очень интересны апартаменты с гарантированными программами доходности, это когда покупаешь апарты и, собственно, есть договор подтверждающий, что а, застройщик будет выплачивать на протяжении двух трех либо четырех либо пяти лет какой-то гарантированный доход пример у нас а, кейс декабря что клиент купил 6 апартаментов и собственно гарантированный доход был от 33 тысяч рублей в месяц и до 45 ну то есть и более и вот с каждого апартамента человек будет получать а, под а, там от 33 и более тысячи рублей в месяц причем если застрой э, то есть управляющая компания будет зарабатывать больше то, соответственно, покупатель будет, то есть собственник апартамента будет, будет получать больше, но не менее 33 тысяч рублей. Такой же тренд есть. Ну и, соответственно, если у вас есть какая-то крупная сумма наличных, то смотрите квартиры на вторичном рынке с большим дисконтом, то есть если есть минимальный первоначальный взнос, то можно посмотреть субсидированные программы от застройщиков, потому что действительно есть низкие процентные ставки, как вариант можно посмотреть апартаменты с, доход, с гарантированной доходностью на несколько лет и также если есть какая-то крупная хорошая сумма денег, то есть вы располагаете этими деньгами, то смотрите конечно вторичный рынок с большими дисконтами, потому что сейчас те, кто хочет продать квартиры, к примеру уехать, либо реинвестировать деньги достаточно много, поэтому э, продавцы готовы э, ну, то есть, скидывать хорошую сумму денег, то есть там дисконт доходит там, до 20 и более процентов от стоимости объекта, вот. но это опять же для кого-то это время возможностей, для кого-то это другое время, ну вот то есть, если есть желание, то, конечно, можно идти варианты. Все начинается с желания. То есть, у вас появилось желание, вы пришли ко мне, то есть, мы с вами дошли до успешного финала. Ну, то есть, у вас дальше еще история продолжается с ремонтом, там, с новоселем там и так далее, но я думаю, что это все-таки приятные хлопоты. Вот, все начинается с желания. Да, да, да золотые, слова. золотые слова. Ань, спасибо, Ань, тебе, спасибо огромное тебе огромное за твои разъяснения, за беседу нашу приятную. А, <связывая> что, что могу сказать? Ты профессионал своего дела. Я просто, мне кажется, рекомендую всем к тебе обращаться, потому что действительно пройденный путь с тобой это прям ни с чем не сравнить. Начиная от подбора квартиры и, и заканчивая регистрацией всей сделки. Ну, это круто, Ань. Спасибо, спасибо тебе огромное. Тебе хорошего отдыха. Мне хорошего отдыха. Спасибо. <связывая> Давай, пока-пока первый шаг сделан я купила квартиру дальше меня ждет самое интересное разработка планировочных решений дизайн проекта согласование и ремонт а вы пока подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до встречи сначала начнем с самого интересного это два планировочных решения которые придумали для этой квартиры а вот в чем у нас были здесь проблемы с планировкой не знаю зачем она была такая в однушке честно говоря Но вот как то так хотелось